Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания Рустехпром. Мы 15 лет на рынке, очень развитая инфраструктурная сеть, филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовые аппараты Vator 7.2 и добавление товаров в базу товаров. Для добавления товаров на кассовом аппарате ВАТОР 7.2 необходимо войти в товары, список товаров, нажать Добавить, выбрать тип товара или услуги, в данном случае товар. Можно при помощи сканера штрих-кодов считать штрих-код товара, если таково имеется. Ввести наименование товара. Ввести артикул, штрих-код, сумму, по которому будет продано, если это необходимо. Нажимаем «Сохранить». Товар добавлен.